Перед началом интеграции первым делом зайдите в настройки вашего бизнес-аккаунта, найдите там раздел «Сообщения» и проверьте, чтобы разрешить доступ к сообщениям стояло активно. Дальше переходим в социальные сети, Facebook и нажимаем «Добавить страницу». Желательно, чтобы вы были зарегистрированы в Instagram-аккаунте. Выбираете ваш Instagram-аккаунт, нажимаете «Далее». Выбираете страницы, проверяете, чтобы все включены были разрешения. Все, вы связали ваш PlanFix с Facebook. А дальше у вас, если стоит базовый тариф, вам не даст добавить больше одного аккаунта. Вот, Достигнуть лимит пакета. Поэтому необходимо отключить. Я хочу другой свой аккаунт подключить. И нажимаю «Добавить еще раз». Страницу, вот отключаю вот эту, которая мне не нужна и подключаю страницу Академии развития. Дальше иду в Facebook, настройки, нахожу Instagram и переподключаю привязанную страницу Instagram, Facebook, отсоединяю и подсоединяю ее заново. Это необходимо, так как в PlanFix не появился Instagram а только Facebook при подключении. Теперь нажимаем «Обновить авторизационный токен». И Instagram у нас появился. Заходим, делаем необходимые настройки. Сохранить. И теперь проверяем. Переходим в Instagram, пишем комментарий к любому посту. Нажимаем «Публиковать». И проверяем в PlanFix. Вот наш комментарий появился. И проверяем теперь сообщение в Direct. Переходим в Direct, отправить сообщение, канал, страницу, пишем сообщение, нажимаем отправить. И смотрим, появилось наше сообщение в Direct. Все, аккаунт привязан.